Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот такой циферблат и еще несколько других именно фирменный циферблат и канал вы можете приобрести в описании видео. Пройдите, там есть ссылочки. Там же есть ссылочки на Telegram, новостной канал, Telegram, чат, Вайбер и WhatsApp. Там есть вся информация. Обязательно подписывайтесь для удобного вам мессенджера. Также, дорогие друзья, на данный переводчик, о котором дальше пойдет речь, я буду раздавать промокоды. Как я их буду раздавать? Я скажу в конце этого видоса. Так что смотрим. Это единственный на данный момент вообще переводчик. И он действительно, я к нему обращаюсь не потому, что он единственный, да? а нет, а потому что он действительно заслуживает внимания. И я вам покажу почему. Переводчик достаточно классный, прям реально. Запускайте его. Он простой, в принципе, в управлении. Здесь выбор языка. С которого переводить, здесь выбор языка, на который переводить языков. Тут восьми тьма тьмущая, короче, найдете все. Здесь значит, реверс перевести наоборот, да. И все, нажали кнопочку микрофон и говорите: Привет, как дела? Вы на канале SmartWatch. Пожалуйста, можно даже включить, чтобы он это озвучил вот так смотрите далее что у нас с вами есть можно это добавить в избранное все стрелочку вот так сделали будет это вызвано дальше что у нас здесь есть можно еще печатать с клавиатуры но естественно это неудобно экранчик маленький печатать не очень удобно я думаю именно поэтому с apple watch удалили вообще клавиатуру там только можно короче говорить а, еще есть способ с английского, только на английском, писать буквы, короче. Вот это тоже есть. Русского нет, к сожалению. Ну ладно, мы не об этом. Поехали. Здесь настройки. Здесь сам переводчик. Дальше избранное. Вот то, что мы с вами добавили, пожалуйста. Его можно включить потом, если что. Дальше история. Здесь вообще все переводы, которые я использовал, есть. Далее идем. Настройки. Настройки, смотрите. Режим разговора. Вообще вот это просто шикарнейшая вещь, сам я не допетрил, мне об этом рассказал разработчик. Прям реально шикарная вещь, я вам покажу попозже. Дальше это виброотклик, аудио, естественно, дальше здесь скорость воспроизведения голосовых переводов. 100 можно задать, 110, 120, 130, потом 70, 80, 90 и 100. Дальше тест аудио. Все, видите есть тест англиш нормально дальше тест соединения ну для переводчика же нужен сервер все видите показывает с какой скоростью отклик э -э, с сервером это все из настройщик что дальше поехали о том как э -э, вот эта функция работает вообще классная режим разговора кстати ребят я же вам не сказал Ладно. Так, ребятушки. Ну, поехали. Теперь режим разговора. Как это все дело работает. Ну, к примеру. Привет, как дела? Теперь смотрим. Видали? Он сам туда переключился и воспроизвел. Дальше. How are you? Видали? Вообще крутая тема, прямо реально. Просто шик. Ну, как я уже говорил в самом начале, есть промокодики, их 5 штучек. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, через сутки я выберу победителей, раздам эти промокоды, ну и объясню, как и если что их использовать. А для вас, вы были на канале SmartWatch, подписывайтесь на канал, не забывайте про телеграм-каналы, там же есть вайбер, ватсап-канал. Спасибо и до новых встреч!